Цель пути моего не сцена, где звезды Куда не полезть болезнями, болею звездами все Читаю рэп не о природе, априори считаю Что читать это моя миссия, знаю пароли И ты знаешь, это не пародия, нет идти типа воде бы мне было видно давно Ведь от природы, видимо, было дано Да, но по рэпа бетонного тонны Тяну давным-давно, ровно все так же тонны И вольно тону я в нем и вновь И дальше буду ебашить, так только парятся больше больше С большей отдачи Читку начал оттачивать И не перестану теперь, теперь терпеть тебе Но не перетерпеть Этих первых поверить и пел И я поначалу, потом начинал сначала ночами отчаянно О чем мне, чувачок, я в рэпчине, души не чаю рыбчина во мне качает и крепчает Я счастлив, когда не с чаем, на балконе или чаем Но включая по новой бетло, я снова обещаю Цель пути, рэпа намутить, да Рэп мотив на пути, вам этого не изменить Вам нет, вам мне этого, мне не во мне Не изменить, вам нет. Я выберу пульт своей звезде, то что полезнее. Иду за небо, за ней пруи и кругом везде лезу Плюхлю, ты в вагон везу, остало стало быть любых И по-любому вывезу Через бордели бателя, посты на мостах, посты и тоннели Сквозь терьни дебрями по плети, топая во тне потея Бреду, приду, к тебе не потерянный, не без потерья Во время не в теме метафор Ну нахер так их до головы твоей падения Ведь это тебе не ходьба по тени, не потели купения Не там это, где мне более или менее греет там, где верят Нет времени, время времени не не веришь? Ну так иди проверь. Но даю стопудов там, До тебя было проверено временем. Цель пути вето намутить, да. Вето мотив на пути вам этого не изменить, вам нет, вам нет, вам мне не, вам не не изменить, вам нет. Цель пути вето намутить, да. Вето мотив на пути вам этого не изменить, вам нет, вам нет, вам не, вам мне не изменить, вам нет.